то ставьте лайки. Давайте наберем 10 тысяч лайков. А также подписывайтесь, если не подписаны, и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Всем пока!